Самое грандиозное событие 2019 года. Международный интернет-проект «Фаберлик Онлайн» отмечает свой день рождения. Нам четыре года. Давайте сократим расстояние. Давайте прорвем всемирную паутину и превратим телеграм-чаты в живые беседы под звон бокалов шампанского и танцы. Новички, наконец, обнимут своих наставников. Мы соберемся все вместе в Кирове, чтобы зажечь. Присоединяйся к торжеству. Тебя ждет два дня незабываемых эмоций и колоссального заряда энергии. 19 апреля – экскурсия по городу и аквапарк. 20 апреля наш самый стильный праздник, который пройдет в банкетном зале «Студио 101». В программе награждения лидеров и вип-консультантов, караван истории успеха директоров, кофе-брейк и, конечно, вечерний банкет. Давайте отметим наш общий праздник вместе, ведь мы не просто коллеги, мы друзья.